Друзья, всем привет! Как вы заготавливаете томаты на зиму? Исконно русские способы маринования, консервирования. Можно заморозить их, можно из них сделать томатную пасту. Но, представляете себе, вот зимой вы достаете из баночки этот отличный малосольный э, помидорчик, достаете его с картошечкой жареной, с укропчиком, с лучком, со свежим бородинским хлебушком, М -м -м, просто вообще с ума сойти. А, а порой хочется зимой получить картинку такую. Солнце, море, горы, легкий бриз. Прочувствовать лето, в общем. С маринованными вы этого не почувствуете. А я хочу показать вам рецепт а, вяленых помидоров. На выходе мы получим шикарнейший итальянский деликатес. Попробуйте его обязательно. Я еще не знаю людей, которые попробовав его сказали фу какая гадость в общем для изготовления его нам понадобится помидоры по количеству сколько можете унести много их не будет и они после сушки существенно потеряют в весе чеснок пару долек китайского прошлогоднего или одну дольку молодого желательно своего на килограмм итальянские травы я использую орегано и базилик Некоторые используют тимьян и даже лавровый лист добавляют. На вкус и цвет все фломастеры разные, поэтому каждый сам определится, какая травка ему больше подходит. Также понадобится оливковое масло, обязательно Extra Virgin. Естественно, оно подороже, чем обычное, причем существенно подороже, чем подсолнечное, но поверьте мне, вкус того стоит, потому что на подсолнечном масле это получится не итальянский деликатес, а его суррогат. Томаты для этого рецепта нужно выбирать не сочные и мягкие, а мясистые и плотные, у которых помидорного мяса гораздо больше, чем семечек. Как правило, лучше всего подходят сливовидные помидоры, такие же, как и для маринования. Ну, Начнем с того, что хорошенько помоем эти помидоры и вытрем их насухо. Потом капнем немножечко оливкового масла на них, прям буквально пару столовых ложек. ложек. И каждый помидор размажем в нем ну, слегка это делается для того чтобы кожица которая будет сохнуть самая первая не превратилась в какую-то там наждачную бумагу при сушке а сушилась равномерно с мякотью теперь берем и каждый помидор разрезаем на 4 части ну как на 4? я возьму более-менее крупные помидоры я разрежу на 4 части, а маленькие на 2. Извините на мой за мой тупой нож. Приехал только с дачи, и мой острый нож остался там. Хотя он уже тоже тупой, надо точить. в этот раз мне попались помидоры достаточно маленькие поэтому я их разрежу пополам. дальше будет самое интересное можно вот эту вот мякоть то есть все как есть оставить и положить в сушку а можно вот эту вот мякоть убрать она гораздо быстрее высушится и не знаю как это скажется на готовом продукте я хочу попробовать и так и так и посмотрим и по времени сколько это пройдет и насколько это получится ну просто два варианта сравнить хочу конечно идеальные условия для вяления помидоров это итальянское солнце но наши солнце и погодные условия не позволяют нормально это сделать поэтому я буду использовать электрическую сушилку кладем кожицы вниз из тех, что будем вытаскивать мякоть, вытаскиваем. О, гнилой. Ложечкой прям берем и вытаскиваем мякоть оттуда. Таким макаром. Из этой мякоти мы сделаем Потом отличнейший хренадер. В мясорубку его пропустить вместе с чесночком и корнем хрена. Ну, в общем, вот, что у меня получилось. Отправляем это все в сушилку на не знаю сколько часов. Я потом а, посмотрю, сколько это по времени займет и скажу. Да, еще, перед тем, как поставить сушилку, мы эти помидорки... Присаливаем немножко. Кто-то на этом этапе еще перчит их по вкусу. Я не перчу, я просто солю. Итак, прошло 14 часов для помидоров, из которых я вытащил внутренности. И 16 часов для помидоров, которые просто порезал пополам. И те, и другие потеряли в весе 80 процентов, То есть, грубо говоря, на килограмм помидоров у меня получилось 200 грамм готового продукта. Это, в принципе, неплохой результат. Можно было и дальше засушить, но я сейчас вам покажу, до какого момента досушил я. Вот такие вот они получились. Достаточно мягкие, вяленые и без жидкости внутри. Вот такие вот. А это с семечками. Вы знаете, мне больше даже понравилось без семечек. Я раньше делал с семечками все время. А без семечек нет. А вот... Попробуем. Далее мы их укладываем в баночку. Берем стерильные баночки. Специи, чеснок, я его уже взял. Вот такими кусочками я его порезал. И все укладываем в баночки: С семечками отдельно, без семечек отдельно. Значит, делаем так: слой помидор, оф, слой помидоров. Пол чайной ложечки базилика, даже треть чайной ложечки. Орегана и несколько долек чеснока. Далее опять помидоры. Теперь мы берем оливковое масло экстра Virgin, нагреваем его до температуры 50 градусов, ну это когда палец опускаешь, вроде горячо, но еще не, не прям не обжигает, вот и заливаем наши банки оливковым маслом, заливаем до тех пор, пока все помидоры не будут, не будут под маслом находиться. Поэтому этого масла уходит достаточно много. А теперь мы берем еще немножечко вот так вот трясем их, чтобы между помидоров вышел воздух чтобы там везде попало оливковое масло. Закрываем стерильными крышками. Даем постоять при комнатной температуре сутки и потом отправляем их в холодильник на неделю. И все это дело пробуем. Ну вот и самый волнительный момент. Только что вынул их из холодильника. Простояли где-то неделю, может быть чуть больше. Сейчас будем пробовать. А, прекрасно. Так, это у нас помидорка без, а, без мякоти. А это помидорка с мякотью. <звучит> Давайте сначала с мякотью. Ну, я всегда с мякотью сделал. <звучит> Великолепно. Я не распробовал. Потрясающе. На самом деле все равно. Мне кажется, все равно. Что с мякотью, что без. Единственное отличие то, что с мякотью они чуть подольше сушиться будут. Но с другой стороны и изначальная обработка меньше нужна. Не нужно будет вытаскивать ничего из помидора. Считайте, что в такой вот баночке килограмм помидор. То есть 2 два кусочка съел и уже один помидор минус. Но уходят они очень быстро. Делайте обязательно. И обязательно с оливковым маслом, и вы не пожалеете. Всем вкусных экспериментов, и всем пока-пока. Я сейчас полбанки слопаю. Надо в следующий раз спечь бородинского хлебушка. Сделать творожного сырка. Намазать, рыбку положить копченую, из помидоркой.